давать и может побориться даже за пятерку, 18 соток здесь падает преимущество Чудинова на Стрегубовым и скорость меньше 129,3 больше чем на километр в час отлично проходит один собираж Сергей Чудина и идет в зеленой зоне перед финишем Чудинов 129,8, здесь он быстрее на километр чем Стрегубов и сохраняет на Тригубова. Ну что ж, 56-71. Это значит, что у Тригубова третьей попытки четвертый попытки результат был лучше. 56-65 на 6 секунды. Но 3. Четвертый результат по сумме трех попыток Выигрывает он 27 секунды у Томаса Дукарса Который обеспечил себе пятую позицию какие на 12 место. А Сергей Шудинов врывается с пятерку, обеспечивается. Пытался нагнать их, но было уже поздно. Пытался нагнать все. Утрачено. за голову тренера американской команды. Произошло самое худшее, что могло случиться. Не будем радоваться чужим ошибкам. Будем радоваться нашим победам. Потому что вне зависимости от этого и три губок и чудинок выступили здесь. Просто здорово. И это уже понятно, потому что ниже они опуститься не смогут. Чудина, по крайней мере, пятый, кубов, по крайней мере, шестой. Мэтью Антуан отправляется к своей наверное, бронзовой награде. Это еще один американец. Он выиграл всего 4 сотых секунды у Джона Дэви. Здесь у него все в порядке. Разгон 4,67, 57. Вот это указает скорость, с которой можно претендовать на хороший результат, на второе Летро на 2,26 секунды это величина астрономическая если хотите то есть это не отыгрывается ну, разумеется, если не произойдет нечто подобное, что случилось с Джоном еще раз выражаю ему сочувствие, сочувствие абсолютно искренне два сильнейших спортсменов вот Александр Сайсиков, чемпион мира и чемпион мира Мартин Сукур. вот Мартин Сукурс действующий чемпион мира Thank you. Это единственным, кому удалось разменять 56 секунд. 55-95. Рекорд трассы и рекорд разгона у нашего спортсмена, который сейчас выходит на дистанцию. Выходит тем, чтобы побороться за золотую медаль. Александр Стретиков, 28-летний спортсмен из Красноярска, выигрывал в этом сезоне в. Показывал лучший результат, но и чемпион мира Александр Стасиков. Небольшая пауза, и на дистанции российский спортсмен. Третья попытка была для него худшей, но если пройдет он свою силу, то внести сомнения воспоминания Стасиков... Секунды было его преимущество по сумикам заезда. Сейчас еще больше, но Духурс очень чисто прошел. Все-таки дистанцию он пилотирует отменно здесь, на санно-бабклейной трассе танки. 134, это быстрее, чем у Томаса, у Мастерта Духурса, ну и чем у Томаса тоже, вы говорите. Здесь идеально проходит он этот вираж. В третьей попытке был ВОЗ. Избежал этого Александр Зерников попытки от Саши 131 быстрее, чем у латвийца, финиш 56-02 Александр Третьяков Олимпийский чемпион Сочи Мартин Суку серебряный призер Мэтью Асван, женский стран Америки бронзовый четвертая золотая медаль в копилке сборной России то, что должно было случиться совершилось первая наша золотая медаль в Конечно, не умоляясь симпатии к Маркинсу, он очень хороший, открытый парень и заслужил золотую медаль. Но что же делать, если золотая медаль только одна? А претендует на нее, претендовали, если точнее, 27 атлетов с разной степенью вероятности достичь этого успеха. Но Александр Сочинькову удалось это сделать. Дорогие уважаемые зрители, время хоккея на нашем канале менее чем через 15 минут в Олимпийском парке Сочи, во дворце Большой начнется третий матч группового турнира для сборной России. Соперник, сборная Словакии, ваши комментаторы сегодня заслуженный тренер России Сергей Гимаев. Здравствуйте, давай телезрители и Роман Трибуны заполняются есть. Еще время до начала матчей. Мы не сомневаемся, что к стартовому вбрасыванию на трибунах большого опять будет обшла. С теми, кто не умеет делиться, нам не о чем говорить. Samsung Galaxy Note 3 с функцией 2 активных окна. А твой смартфон так может. Олимпиада 2014. Фигурное катание. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция из Сочи. Сегодня 18.50. Только на канале Россия. Московский кредитный банк. От хорошего великого. один банк. Нусон, ваши курина для и победы. Финерж, захватывающий 24-часовой гонки на выноске. Вот эти уснулительные испытания на всех участках трас. Важнейший обговор курсы поворот. Черная работа команды профессионалов в экстремальных условиях. Мы используем весь гоночного для создания топлива Жизавиц с комплексом специальных приставок. Они очищают видите и улучшают динамику. Прекращаю ваш автомобиль. Уголочные боли, топливо мощная трансформация. 20-14. Олимпиада в Сочи. Заслуженный трюм. Внезапное разочарование и медали, которых не ожидали. Плюс приятные сюрпризы от команды журналистов вестей. Зирай за становится становился малярами тюршкой. Осталось с большой семьей. Я не заявлял о завершении карьеры. Самолет заходит на посадку обязательно на встречный ветер. Чем занят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кладинцов» в Средиземном море? Сколько полезен наш корабль в Сирии? Смертный приговор судье приведен в исполнение. Как работает на Украине прямая уличная демократия? Новые тренировки для новых атак. Раскол в рядах непримиримых. Что грозит Крючко и его другу, если не 60 гектаров леса и замок 19 века. Две реки, водопады и ферма. Новое владение экс-губернатора Олега Черкунова. раз прогуливаясь по центру города, он выбрал вот это кафе. Сколько медицинских бюджетов Пермского края заложено в имении монт во французском Лангедоке? Бастер, продавая эту картину, знал, что это копия. Всегда ли наши либералы будут защищать уголовников в своей среде? Сотрудники музея не спешат открывать свои тайны и коды. Расследование детектив реальной истории с поддельными картинами, аферами на слабостях и бизнесом на понтах. Мошенническая цепочка. Это сто процентов. Все, что стоит много денег, стоит поделать. Вместе недели Дмитрием Киселевым. Сегодня. От мечты к победам. Сбербанк. Минеральный партнер игр в Сочи. И снова добро пожаловать mm -hmm. в Олимпийский Сочи с вами. А ваши комментаторы. 10,5 минут до начала матча и перед стартом встречи с Хотел вас приветствовать талисман Олимпийских игр. Медведь. Один из талисманов. Сергей а, все-таки давайте расставим точки на три над специальными а, моментами вчерашнего матча. Первый из Горная определенно провела а, лучший матч на этом турнире и дала надежду на то, что команда у нас есть, и команда будет серьезно претендовать на медаль. Это так? Вообще, матч а, россии сша был, безусловно, на в интересе всех, которые здесь проходили, по качеству игры, по, по мотивации, по накалу, по психологии. И вот это бравый роман, что российская сборная провела просто великолепную игру. И думаю, что все, кто вот рассчитывал, как мы будем играть на этом, э, на этой Олимпиаде, увидели сборную Ейму. Сборная прекрасная, играет здорово. Я вот лично горжусь игрой сборной на этом турнире. Не в турнире, а именно в этом матче. И намного больше оптимизма стало. Второй момент. Незасчитанная шайба. Пробелы ФС говорят, что шайба, заброшенная двинутые ворота, незасчитана. Более того, двинутые ворота, поворота, это предмет разбирательства видео арбитра, который и принимал окончательное решение по отмене из-за а -то -то того, что не объявили, почему не Все думали, что судья не видел, что она была в воротах. Думали, у такого интервью еще такого не было, объявления не было и. Никто не понял, почему шайба не была засчитана. Потом всем показали, кто хотел. Что ж, действительно, ворота были сдвинуты. Сдвинуты до броска, сдвинул их вид. Всем показали, как сдвинул. Сдвинул, возможную мысль. Судья этого не зафиксировал. То есть, это... А свисток не следует, если ворота сдвигаются. А просто их листать на место, и, ну, скорее всего, так и делают. И шайба ушла из зоны. Потом был бросок был гол, а отлично стало ребят Ворота сдвинуты, давайте, смотрите там наверху. Посмотрели, согласно правилам, гол не зачитывается. Другой вопрос, да, что арбитр мог быть увнимательным в этом эпизоде, ну и все равно, в любом случае, сначала он должен сделать предупреждение, если покажет ему, что бросали излишне резы перемещаются. Нет, Нет я не понимаю, просто, да, Игровой момент был, был браток Ковальчука, перемещался к вейсу. Он, возможно, и не очень-то и стремился там не но явно там невозможно было фиксирует, что он специально ведет. Ну и вопрос, который всех волос, почему красивые США судил американский артист, что мы можем по этому поводу. Это вот хороший вопрос. Почему мы не посмотрели и не попросили, чтобы на матче США судил. этот судья НХЛ. Там, как бы они не смотрят, на национальность, на гражданство. Но мы могли бы внимательнее попросить на матч России и США. Канады, Канады, Канады и вопроса вопросов бы вообще не было. А теперь мы вот так, знаете, вот и драки помахали полосами. Но это все не имеет никакого значения. Сборная вчера замечательный матч провела. Мы, я думаю, следуют доискновены. Были какие-то шероховатости. Я надеюсь, мы сегодня их исправим и годная показа отличия таких. При этом у игроков российской команде никаких вопросов с не было и вот это самое главное, очень важно, что команда концентрируется на решении задач, судьба которых в их собственных руках, ногах, головах, клюшках и так далее, и так далее. Переходим к матчу со Словакией чего нам ожидать от этих встреч сегодня Сергей Ильича? Ну, конечно, сегодня выйдут ребята для того, чтобы побороться как телевизору, здоровье и Пока есть время, давайте анонсируем. Завтра здесь а, на арене Большой в Сочи будет презентация открытия музея хоккея, музея славы, отечественного хоккея. И завтра вечером будет большое торжество, где первые 40 членов этого музея славы будут введены ну, в этот музей. И приехали самые великие, наши, самые замечательные мастера, Для них сделают все, -таки. Сборная России появляется на льду, и мы продолжим. Вот так, первое звено. Павел Дацук, Илья Ковальчук, 71 номер, и Александр Радулов. Напиши вчера два необязательных удаления, которые на странной прикладе судьбы были использованы. На самом деле проводились даже научные исследования. И в ходе которых выяснилось, что действительно удаления, которые хватаются на ровном месте, в ситуации с того не требующих реализуются чаще, чем трудовые, которые были запущены. Э, ...ситуация, когда спасались свои ворота. И это чистой психологией. Когда пол оправдан, команда меньшинства выходит на лёд с желанием защищаться за того парня. А когда полно по дети выходят на лед с неважным настроением, понимая, что вот сейчас... Друг и товарищи немножко подвел. Будем надеяться, что сборная России сегодня подобных удалений будет избегать всячески. Вторая пара защиты. Алексей Емелин, Евгений Левеев, 74 82 номера. И тройка нападения. Александр Овечкин 8. Евгений Малкин 1-й. центральный нападающий Александр Семин, 28-й. Илья Никулин, Федор Чучин, это третья пара защиты, 5 и 51 первый номера, соответственно. Николай Кулемин, 41-й, Артем Матисимов, 42 второй в центре, и 91 первый Владимир Старасенко, на котором вчера американцы как раз заработали ударение, которое было за реализовано в конце третьего периода. И в четвертом сочетании Никита Никитин, Антон Белов, 6 и номера, плюс тройка нападения. Александр Попов, 24-й, Алексей Терещенко, двадцать Томас Сараца, Бонухарт, стан команды 19-33 номера, Михаил Хамбуш, 6-й, Манян Корта, 81-й, Томас Сарац, 12-й, это первая тройка нападений. И он баранга, Андрей Метарос, 7-14 номера, это пара защитников по номерам 2 и вторая нападение, Томас Юко, 13-й, Томас Заборщик, по 2, векки 85-й. Андрей Никера. Маринчин, 44, -я, 52 -я Томаш, й 62-й третья пара словацкой защиты, тройки нападения Томас Шуровый, 43-й, Мион 2, 61-й, Михаил Митлик, 91-й. Рине выделены, Милон Юрчина, 23-й, 68 Четвертая пара словацкой защиты. И тройка нападений. Ребят Паник, 22-й, Марк Укона, 82-й, Бранд Сердиолович, 42-й, Владимир Путин, главный тренер сборной Словакии. Дамы и господа. Леди и джентльмены, мальчики и девочки Добро пожаловать в Олимпийский Сочи очередной матч Мужской сборной России по какие Соперник сборной Словакии Ваши комментаторы Сергей Гимаев, Роман Спасов встречу судят Ларс Киркеман из Германии Келли Садерленд из Канады Им помогает сильней арбитр Крис Карлсон Канадец и Энди Макхелман из США Выигрывают россияне Стартовое сбрасывание воинов-марков При поддержке поддерживают они стройку нападения Павел Датсук в центре Александра работают с по краям в зорной России 4 очка на этот момент в своем активе имеет, победит Славянцев кайф-2 и проиграв с в серебрях команде Соединенных штатов Америки сохраняем на второе место в группе и лучшие показатели среди всех вторых команд, что дает нам автоматическую путевку в четвертьфинал без дополнительной квалификации в классике, откровенно говоря, на этом турнире разочаровываются, американцам они проиграют получив 6 шагов по и воротам и проиграли все функционы словении 1-3 что это было субьиенович ну, я думаю что во всей словакии никто не может ответить на этот вопрос настолько безвольно и слабо выглядела словакская команда по движению по отдаче по мастерству и даже ведущие игроки так и слабо играли тот же дэна хара которого ну, там Считая, все мы считаем, практически не погрешируем, очень слабый матч тоже провёл. Но, честно говоря, даже подумалось, что может быть и хорошо. что Рософский не приехал, поскольку один, он вот ту ну, самосную команду, которая пристали в Словаке, первого звука, где не вытащил бы ни так, и, наверное, своей карьерой не заслужил такого финала. Но, с другой стороны, опять же, может быть, здесь у словаков есть какой-то свой турнирный план, Удаление у нас, между тем, здесь активно стал действовать директор Емелин, приготовился к браку Семина, и Емелин, ну, помчался, ну, понятно, что там подтолкнули его, но, с другой стороны, не знаю, как мы будем играть в мяч вот это оправдывается а или нет, сложно сказать. Посмотрим по результатам розыгрыша словацкого большинства. Минут 4 у нас позади сборная России остается в меньшинстве, и Словакия 3 Парирует Варлама. Опытнейшее добивание у Куррова было. Варлама поручает. Скочили опять. Ситуация, похоже, с первой шеевой. Вчера снимался в, в наши ворота, когда вот такое добивание. И никто не мешал. А, конечно, шансов вчера не было. Попробуем. Сегодня Варланов хочет шанс имелы и воспользовался здорово. Никитин Белов и Попов Терещенко у нас сейчас защищаются в положении вне игры. Определяет арбитры и выносит в брату не в среднюю зону. Семен Варланов свою команду выручила от выручил. А вот родители Алексея Емельяна. Переживают. Они, конечно. Сейчас в этот момент особенно остро, поскольку именно и сумма снится сейчас на комиссии плохих парней. И надеяться, что партнеры не подведут. Но мы надеемся, что он выше не будет партнеров подводить в этом матче. Еще 50 секунд сборная Словакии будет иметь численное преимущество. Еще раз повторюсь, Словакия для нас крайне неудобно. Мы обыграли в трех матчах. Лишь однажды для того игрока читать.